И всем мощный привет, дорогие мои друзья, меня зовут Мистер Дефект И сегодня мы вместе с вами поиграем в Майнкрафт Но сегодня у нас абсолютно будет рандомный дроп То есть, например, если я сломаю травинку, мне выпадет не травинка, а железный бок, что блин Ну короче, вы, я думаю, поняли И да, и с каждым разом, когда я буду ломать трюсину, мне будет выпадать что-то другое И вот на этот раз мне выпало яйцо призыва к... кого там... Кадавры. Я не знаю, кто это вообще такой. Напишите в комментариях, кто он такой. Что он, что он такое из себя представляет. Надеюсь, вам понравится данное видео. Если так, конечно, обязательно ставьте лайк. А также подписывайтесь на мой канал. И, и ребята, еще, еще, еще. Небольшое такое отступление. Вот знаете, вот я просто решил посмотреть свои старые видео. Я понял, что в чем-то было ламповое. Вот, Что-то было ламповое. И вот. сделайте мне на втором канале, вот, старые, вот, ну, именно старые видеоигры. Вот как раньше я снимал. Вот старые добрые времена в 2019. Вот делать ли мне на втором канале то же самое. Типа, нафы, там, ламповые, хорроры или, не знаю, какие-нибудь симуляторы дебильные. Напишите в комментариях, сделать ли такое или нет. Ну что ж, ладно, все, хватит отступать. Давайте уже начнем наше выживание. Да, я сегодня хочу попробовать пройти полностью Майнкрафт. Не знаю, получится у меня это не получится. Посмотрим. И, кстати, я заметил... Почему трава висит? <смех> ну, видимо, в траву бахнули гравитацию, но это нормально. Так, нам выпал фиолетовый ковер, очень полезно. Э, стекля, Красная стеклянная панель. Ой, точнее, стекло. <смех> Кстати, это же 1.16 дрой И знаете, что можно делать? Приходи а вам фокус покажу. Вау! Да, я сам недавно узнал. Что? Я чё? <смех> Смотрите, я как будто, знаете, держусь за землю. <смех> Так, ладно, нам, чтобы пройти Майнкрафт, нам надо... Короче, нам нужно найти лавовое озеро, чтобы пойти в ад. А дальше потом пойдет сам по, по пути. каменный топор. Здравствуйте. Но я не знаю, зачем мне каменный топор. Я могу только животных, наверное, поубивать. О, кстати, животных не падает рандомный дроп. Это очень хорошо. Потому что... Э, стой! Это очень хорошо, потому что... Хоть какая-то еда будет. Да, да, с блоков тоже может упасть э, еда. Но... Все, короче, не важно, не важно, не важно. Так, ладно, давайте-ка дальше добывать. О, синий василек. Кстати, кто помнит э, луг-батут? Не могу назвать этот нормальный цветок. Это не цветок, это лук. Это лук на батуте, что ли, получается? Так, о, цветка выпал. Окаменевшая дубовая плита. Что это такое? Что? Боже мой, сколько я в лет в Майнкрафт нормально не играл? Что это такое? мне. О, глава дракона. По сути, мы уже выиграли, но не выиграли. Так, о, нам выпал печальный полк, но он нам нахрен не нужен. Буду противостоять. Это же назаритовый следок, да, так понимаю? А, я же забыл, на 1.16.5 добавишь же назаритовые вещи, которые в два раза круче алмазных. Так что, возможно, кстати, нам выпадет круче алмазных вещей. Что прикольно довольно. Так, ой, я случаю. Блин. Ну ладно, так, что нам опять? Плета из тропического дерева, полезно. Очень полезно, так. Ой, это что такое? А, это что такое? А, бутылочка меда. Ну а, по-моему, это еда, если не ошибаюсь. Все, хватит сидеть, давайте начнем. Нам вещи как-никак добывать, потому что скоро ночь. А я хочу бат. Прикиньте. Вот это я, конечно, жесткий пацан. А дальше мы на месте. Разберемся, версак мне выпал, охрененно. Мне даже его не пришлось крафтить. Мне выпал, тем не менее, железный топор. Так, давайте я все, что. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, железо-то нужно. Так, я, кстати, только сейчас понял, что версак только мы сможем один раз. Использовать. Мы его и потом не сможем перемещать, потому что нам не на верстак выпадет, а что-то другое. Ну ладно. Да е мы мне можем что-то но. Нам... Спасибо, динамит. То, что нужно. Э -э я, ё -мо, я, я сам себя испугал. Посмотрите на меня. Так. Тем не менее, кстати, ребята, у нас наступает ночь. Это плохо. Нет, это хорошо. Ну, вот насчет элитры хорошо. А вот насчет ночи это плохо. А нахер я его заспавнил Нет, нет, пожалуйста, уходим, уходим, уходим уходим. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо Я, я, я хочу еще жить Я еще хочу жить, что это такое? А красный бетон, нахрен он мне нужен Я понимаю, тут уже есть опасность одна Вон она Давайте поедим сырую галятину Кстати, что она выпала? какой то а, несоздаваемое, несоздаваемое Туманное зелье Без эффектов Черепашки, яйцо Ой, я кого-то убил случайно о, тризубец. Круто. А вот это полезно возможно. Я же могу кидаться им, по идее. Вот так вот могу вот так сделать. Опа! Стойте, а где тризубец? Ой, там эндермен, я в него чуть не попал. Финдермен, не убивай меня. Давай! А, стоп! Ты мне нужен! А? Да не ты мне нужен! А я могу нормально как-то начать свой лесплей? Вот бесмертие. Здравствуйте, Эндер А почему-то не око, эндера? Вот был бы око эндера, это было классно. Так, давайте еще что-то полезное. О, ведро воды, кстати, полезно, очень полезно, полезно, полезно, полезно. О, опять три зуби, спасибо. Спасибо еще за один-три. Зуби, а, крипер, оставь меня в покое. Так, а где мои вещи? Так, это шоу у нас такое? А это опять шалкеры. Полезно в наше время, это пипец как полезно, очень полезно. Но не сейчас это, полезно, конечно. Она а мне нифига не дала. О, у -у -у, кстати, надо, блин, надо найти деревню какую-нибудь, чтобы это, добыть этот. Хлеб, да. Хлеб добыть. Так, все, мы вроде убежали от этих всех. От этой всей нечисти. Давайте дальше выживать, как говорится. Не обещаю, что сегодня пройдем Майнкрафт. Да и вообще не обещаю, что мы полдм в ад, потому что это будет сделать капец как сложно. Но все равно. О, а, Так. О, это что такое? Это что такое? Так, давайте выбросим что-то не. все, что не нужно. Ай, да. А, а фу, кстати, что за звук был? Ай! У кертпищи какие-то странные звуки. А, не-не-не, пожалуйста. Не-не-не, у меня. Да нет, у меня эндерме. Ой, эндермер Да твою О, у кэндера. эндера. Ой, еще этот как называется. А, это не то, что я подумал. Ну ладно, тоже не плохо. По крайней мере, можно сделать вот так вот. Ой! Ладно, не надо делать так. Офигеть, я столько приметов не знаю. Я, наверное, здесь 50% этих приметов не знаю. Вот столько я. В Майнкрафте еще не преисполнилось. А, прикиньте, а я пытался когда-то спидранить в Майнкрафт. Вы это прикиньте? Сейчас там спидран же модно, да? Но зато я умею спидрать Сириус Прикольно, да? Я не знаю, зачем вам эта информация. но вдруг вам понадобится. Ладно, давайте попробуем найти портал Вент. Эээ... Куда? Куда вылетел? Сейчас только что было. Я нажал на эту штуку. Точнее, на ОКН. Она... Пропала куда -то. Хотите сказать, что она сломалась, да? Так, пауки, отставьте меня в покое. Я понимаю, что у меня аракнофобия, но у меня не настолько арахнофобия. О, железная дверь. Давайте будем спасаться от паука. Слушай, отставь меня в покое, пожалуйста, прошу. Доставь да меня в покое, слышишь? Доставь! Да Бля, я сейчас умру. Я не хочу умирать, я ещё молод. Я слишком красив, чтобы умирать. Да что ж такое? Странный Майнкрафт сегодня. О, кстати, ведро. Ладно, давайте пойдем попробуем найти сейчас э, лабовое озеро. Итак, ребята, шоу-эксперименты. Кто будет, если съесть, э, что это такое? Загадочная рогу? Давайте попробуем. Ага. Угу. Так. Что это такое? А, Самоход. Что, блин? Самоходная э, вагонетка. Ну, давай, ходи. Ты же у нас самоходная вагонетка. Ты же должна ходить. Эм, командный блок. Я и не думал, что он здесь может выпасть. Я не могу печататься в землю. Мне наизоритовый шлем выпал. Охренеть. О, наизоритовый... О, это же наизоритовый топ. О, все, все в конец. Все, ребята. Майнкрафт пройден, считайте. Окей, песок, песок. Так. Давайте просто вот так делайте. И все. Может нам так выпадешь что-нибудь? Где оно? Где оно? О, Василек, здраво. Uh, о, из Василька выпал уголь. Теперь можете знать, что из Василька может выпасть уголь. <смех> так, пожалуйста, выпади мне uh, нужно Нет. Опять он. Нет, я не хочу на него смотреть. Я не хочу даже на него. Так. Ой, еще железный блок. Кстати, железный блок что часто выпадает мне. Это очень странно, на самом деле. Пока что единственное, что я вижу, это денс от uh, синего флага какого-то. Так, все, короче, надо искать. О! <свят> uh, а мне нужна, она а мне нужна. И что там? О! <свят> это же... это эфирик, это да? Да, это эфирик! Есть! Я не знаю, зачем он нам. Из него, может, возможно, не выпадет то, что мне нужно. Ну ладно. Да. Опять он. Не-не-не, я не хочу на него смотреть даже. Я не хочу. <свят> это же... Это же то что я думаю. Да, ты литовый меч. Я не знаю, зачем он мне. Но я думаю, что пригодится. Слушайте, ребят, у меня не появилась небольшая такая идея. А можешь сейчас попробовать подраться с Эндре Драконом? Ну, вы спросите, мистер Дидек. А как ты берешь это до Эндре Дракона? Ну вы же знаешь я, ну вы же знаете, какой я чистый, да? Да, я просто возьму и сделаю портал Эндр Ой, это что такое? Я впервые это вижу. Э -э пустой блок? Что? А, -а зачем мне пустой блок? What the fuck, э -э ребят, напишите в для чего нужен пустой блок? Я просто не понимаю. Ладно, все, давайте попробуем посражаться с и Драконом. а я вроде помню, как делать портал, так что сейчас сделаем быстренько. Всем привет, ребята! Сегодня добро пожаловать на постройку портала. Но вы спросите, мистер дефект, а как строить порталы? А, берем, делаем вот так вот, вот именно вот так вот, мы ну, встаем на этот блок. Смотрите, блок даже охренел от моей офигенности. Потом берем вот так, вам вот, делаем вот так вот, и хуля! Что я сказал только что? Потом ставим вот так вот. Так вот, вот так вот. И все, мы оказались в Эндер Куае. Кла... Э, неважно, короче. Что ж, я сейчас попробуем посражаться с боссом этим. Я не знаю, как я его одолею с этими принадлежностями. Возможно, я смогу, возможно, не смогу. Кто его знает. Не, давайте сейчас быстренько скрафтим какой-нибудь. Э, ну не знаю, что-нибудь скрафтим такой. Так, ну вроде все. Все, что нужно мне, у меня есть. Ну а так, все, мы, ребята, вылетели к нему. Что сейчас будем его бить, обижать, два дракона? Боже мой, я немного не вижу. У меня чанки... Плохие. Ты чё меня стреляешь, Эй, Я просто к тебе в край пройдён. О, нет, за мной охотятся черным. Ах, ты же собака. Иди отсюда. Не порть мне, летсплей. Ой, точнее, прохождение. О, у меня мало хп осталось, а как я его собираюсь победить? мало еды. Я что подумал об этом. Впервые пойдешь. что-то делать. Так, ты же ко мне не можешь забраться, да? Никак. Блин, я его не, не убью. Ладно. Сейчас надо просто поесть немного. Все. Надо быстренько обхилиться. Ага, ага, ага, ага, Слушай, ты где? Нет, меня дракон убил Ладно, все, короче, все, все, хватит, все, хватит. Ладно, все, ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то обязательно ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Да, вот такое небольшое видео получилось. Да, я, увы, не смог пройти Майнкрафт, потому что это довольно очень сложно. Хотя, по сути, нам же выпадают любые вещи. То есть то сломали есть, вот эту тропу и на выпал тут топо. ж, ладно, с вами был сегодня, ребята, я, мистер Дефект. Всем удачи и всем пока. Увидимся скоро.